Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Чепишко и я являюсь мастером по живописи шерстью. Хочу немножко познакомить вас с этим видом творчества и показать некоторые из своих работ. Достаточно яркий, сочный, очень актуален в этом сезоне. Но на самом деле легок в исполнении и с ним справится даже начинающие мастера. Итак, начнем. Для работы нам с вами потребуются следующие инструменты. Это рамка со стеклом формата 15 на 20 ножницы, подложка, это может быть тканая основа, либо флизелин, как в моем случае флизелин очень удобен и недорогой достаточно несколько цветов шерсти в нашем случае нам потребуется большой ассортимент чем ярче, тем лучше можно взять, дополнить какие-то свои оттенки в дополнение к моим я перечислю то, что выбрала я это оттенки красного и оранжевого такой а, ярко-красный насыщенный цвет а, коричневый такой оранжево кирпичный цвет и ярко-оранжевый оттенок а, несколько оттенков желтого цвета я взяла а, яркий как желток желтый такой более лимонный желтый и пастельного цвета а, желтовато-бежевый оттенок также конечно нам потребуется белый и черный цвета шерсти несколько оттенков фиолетового а именно это такой сиреневый насыщенный и темно-винный такой цвет фиолетовый а, три цвета голубых такой синий цвет морской волны темно-синий и яркий-яркий голубой оттеночек и два цвета зеленых светлый цвет травы и такой темно-зеленый цвет вот еще раз повторюсь что можно дополнить эту палитру какими-то своими оттенками с чего мы начнем возьмем рамку и освободим ее от стекла и обравления стекло обравления нам с вами в ближайшее время не понадобится мы уже Стекло будем закладывать в процессе работы, когда нам будет необходимо посмотреть, что у нас получается. А сейчас просто пока откладываем это в сторону, оставляем только подложку саму картонную и кладем ее в том формате, горизонтальном или вертикальном, как у нас будет выглядеть с вами работа. В нашем случае это горизонтально. Положили. Далее берем нашу подложку в нашем случае, и укладываем ее прямо поверх нашего картонного основания, так, чтобы она совпала с ним. Если не совпадает, значит подрезаем в каких-то местах ножничками. А, с чего мы начнем нашу картину? Конечно, нам необходимо с вами наметить а, линию горизонта. Чем мы это делаем? Мы это делаем шерстью, желательно никаких ярких оттенков, в плане, которые будут выделяться на фоне самой картины Оттенок не должен быть слишком светлый, не должен быть слишком темный, то есть что-то среднее Я вот выбрала такой сиреневый цвет, то есть он наиболее нейтрален по сравнению со всеми остальными цветами и не очень светлый Берем прядочку шерсти и вытягиваем тоненькую-тоненькую ниточку Совсем понюхенькую, то есть мы просто наметим картину. В дальнейшем эту ниточку а, перекроем. Линия горизонта у нас с вами будет не по центру, а чуть ниже, буквально вот одна треть картины. И растягиваем эту ниточку, да, так чтобы мы видели, где у нас будет проходить линия горизонта. Ну вот, если вы поделите, да, то получится три части примерно. Вот тут у нас будет с вами находиться линия горизонта. А также этим же цветом мы с вами пометим, наметим, где у нас будет находиться парусник. Аккуратненько. Он будет находиться у нас в левой части картины, практически в высоту самой рамки. Такую вот линию мы наметим. Но тоже, чтобы понимать примерно, где будет сам парусник, да, Не надо его там а, границы выделять и так далее. Начинаем рисовать мы сверху вниз и с дальнего плана к переднему. Итак, начнем с неба. В небе у нас будет использована достаточно большая палитра красок. Начнем с правого верхнего угла. Возьмем наши оттенки синего, у нас три цвета, и начнем вытягивать. Да? Я вот беру синий цвет изначально, такой светло-синий, который, да, и вытягиваю тоненькие-тоненькие прядочки. Вся наша картина будет выполнена в горизонтальных мазках, поэтому никакого суперпрофессионализма здесь не требуется. То есть вы просто всю картину выкладываете горизонтальными линиями, достаточно трех тоненькой, легкой прядочкой. Положили и примяли сразу же. Вытянули, положили, примяли. Вытянули, положили, примяли. А выкладывая шерсть, мы стараемся перекрывать подложку белую, чтобы ее ни в коем случае не было видно. Это, это нам не нужно просто. Да? Как в картине не должно оставаться белого листа, так и в живописи шерсти не должно оставаться Белые подложки. Ну, либо какой-то другой, да, она может быть разных цветов. Вот. Не нужно использовать слишком большое количество шерсти, то есть это должны быть тоненькие-тоненькие прядки. Потому что ваша картина, она не должна быть большим, большим объемным комом. Как можно легче она должна быть, объем появится сам собой. Далее, после синего немножечко добавим сюда, Голубого, яркого, да, тоже вытягиваем тоненькую прядочку и вот так вот аккуратно прямо поверх синего, чуть-чуть да, вот ниже добавляем ярко-голубой цвет. Видите, он как бы перемешивается, как будто бы в красках, да, вот когда перетекают друг друга цвета, вот, он как бы перемешивается, как акварели, и получается очень красивый эффекта. И добавим темно-синего, да, слегка тоже, буквально. Это мы сделаем еще чуть-чуть ниже. И вот в самом углу можно, да, добавить. Шерсть может выходить у вас за грани картины, то есть за грани нашего картонного основания. Мы ее в дальнейшем потом подрежем в седешние кончики, поэтому... Не беспокойтесь в этом плане. Вот видите, да, у меня уже получаются прорисовываются такие горизонтальные линии. Так и должно быть. Ну вот чуть-чуть мы с вами еще синего этого положим вдоль края верхнего. Чтобы у нас цвета все-таки как-то пересекались, да, Пересекали друг к другу, мы должны с вами так тоже сделать. Так, ну синего нам посадка достаточно пока. А, теперь берем, берем сиреневый, который насыщенный, да, и таким же способом, вытягивая тоненькие прядочки, пойдем его чуть ниже синего-голубого. Добавим к серединке картины. Вот у меня немножко Поехала линия горизонта, но это не страшно, то есть все поправляется. В шерсти очень хорошо то, что у нас в любой момент мы можем исправить то, что мы испортили. Или то, что нам не понравилось, да, допустим. И сиреневого побольше я хочу сделать в левом углу. Да? То есть вот здесь вот в левом углу. Я хочу сделать побольше сиреневого цвета. образом. Так, теперь возьму э, желтый оттенок, который пастельный такой у нас, да, был. И добавим чуть-чуть желтого, чтобы он был не сильно яркий. Я вот его сделаю в верхнем левом углу. Выкладываем до тех пор, пока у нас подложка не перекроется прядочки достаточно тонкие, бывает, что перекрывается за один раз, бывает, что за несколько приемчиков придется, да, и вот так вот аккуратненько втягиваем. Если у вас остаются какие-то завитки на краю вашей прядки, да, ну, бывает, так вы положили, она вот как-то закрутилась, аккуратненько вы можете всегда поправить это дело вот так вот ножничками, да, то есть расчесать, грубо говоря, шерсть, либо пинцетиком, вот, то есть не переживайте по этому поводу, это тоже все поправляется, ну, либо в самых страшных случаях вы снимаете эту прядку и выкладываете новую, вот, также желтенького этого мы добавим с вами вот сюда к синему чуть-чуть, тоже аккуратненько так, чтобы перетекал, да, цвет в цвет. Теперь а, возьмем с вами оранжевый цвет, чуть-чуть яркий, да, который самый-самый яркий оранжевый. Вот мы с вами его возьмем. И точно так же вытягиваем, будем класть посерединке, вот желтый сиреневый, Буквально вот, оп. Вот смотрите, мне не очень сейчас удобно выкладывать, прятка достаточно длинная. Что в этом случае я делаю? Я ножичком просто обрезаю шерсть, ну, той длины, которая мне удобна. И то есть таким же образом продолжаю работать. То есть вытягиваю, она мне получается покороче. Вот, сейчас мы вот эту часть, которую выложили, всю заложим оранжевым цветом под ней сразу. Вот, чтобы у вас не создавалось таких ровных краев, да, старайтесь все-таки перемешивать. Ну, вот я подрезала, у меня получился ровный край. Чтобы этого не было, я просто перемешиваю шерсть. То есть, вот таким вот образом у меня опять рваный край получается у шерсти. Рваный край смотрится естественно на картине. Далее добавим с вами желтого цвета, опять же, именно который такой ярко-желтый, да? лимонный. Вот берем лимонный цвет и закладываем им по практически всю серединку. Вот, то есть прям так, не стесняясь, под оранжевую закладываем всю серединочку. грубо говоря, до середины картины, да, вот так, если посмотреть, до середины картины мы закладываем все желтым цветом. По бокам просвета подложки можно оставить немножко, да, здесь мы заложим с вами другим оттенком желтого, вот который желтко, цвет желтка, яркий такой, вот такого цвета, заложим здесь. цвет используем да чуть-чуть ниже а все что теперь у нас осталось желтый край его закладываем тоже вот этим же цветом внизу часто в процессе старайтесь периодически вот так вот приминать вашу работу ручками далее возьмем оранжевый цвет яркий опять же тот который мы с вами использовали в верхней части неба Этим же цветом мы выложим сейчас полосочку под желтым цветом И этот же цвет чуть-чуть добавим ну, вот в центр да, нашего желтого пятна который получился просто вот такие полоски тонкие-тонкие чуть-чуть да, прям вот так вот растягиваем их и добавляем чтобы у нас такие перетекания цветов получились и здесь тоже самое. Прям добавили и растянули. Добавили и растянули. И в центре точно так же делаем. Вот так добавили и растянули чуть-чуть. Добавили и растянули. Добавим несколько красных полосок вот в эти места, в нижнюю часть и немножечко справа верхнего угла. Точно таким же способом все продолжаем делать. И вот с правой стороны чуточка есть положим шерсть красный картина достаточно яркая поэтому чем больше ярких пятен тем лучше Мы приступим к фиолетовому цвету темно вишневый да, винный цвет берем таким же образом вытягиваем прялочки и вот Сделаем потемнее правый верхний угол. Здесь положим чуть-чуть фиолетового цвета. Так. в серединке с правой стороны тоже добавлю фиолетовый Ну, давайте сделаем большую прядочку и с левой стороны чуть-чуть тупил -чуть буквально два пальца тоже сделаем несколько прядочек фиолетового цвета Если вот у вас что-то волнится, да, ну, завивается шерсть, бывает такой, можно аккуратненько расчесать нормочками. Так, ну, достаточно пока фиолетовый, хотя нет, давайте вот еще чуть-чуть с левой стороны над красным прямо да, вот так достаточно. Теперь я хочу взять э, зеленый цвет, да, и буквально вообще тонюшенькие несколько пряночек пустить тоже по нему с левой стороны, наверное, и одну с правой стороны, вот между фиолетовым и красным. Ну и последнее, что мы сделаем в нашем небе, это пустим синюю полоску по низу линии горизонта. Так, теперь приступим к морю. Море у нас будет начинаться с такого же точного цвета, но чтобы нам было как-то понятно разделение, да, давайте приведем черную полосочку, очень тонкую-тонкую, совсем буквально вообще тонюсенькую полоску чтобы было нам понятно с вами в дальнейшем где море, где что где наше линии горизонта так, и смотрите начинаем тоже с синего цвета точно такого же практически цельная полоска по длине горизонта да? такого же синего цвета опять же возьмем винный цвет сделаем несколько акцентов с левой стороны и с правой стороны море в отличие от неба мы будем делать более тонкими полосочками но так будет напоминать о волну и будет эффект воды в дальнейшем вы поймете, о чем я говорю. Просто старайтесь пока делать полосочками более тонкими, чем мы были до этого. У нас. Так вот, а, примерно в этом месте у нас с вами будет корабль, поэтому давайте сразу тоже создадим темные пятна под так как у нас тут под будет тень. Можно сразу же в принципе уже ее сделать. Да, фиолетовый добавим цвет. Так, ну вот. Здесь чуть-чуть побольше добавлю фиолетового. Угу. Так, теперь-ка возьмем темно-зеленый. В области опять же под кораблем, да, в левом угле практически. Можно даже весь угол заложить в том Так, чуть-чуть вот здесь, вот в этом краю, с правой стороны. Тоже пустим зеленого на синий цвет возьмем да? вот как раз между фиолетовым и зеленым будем темно-синий цвет чуть-чуть сделаем как раз на линии горизонта с левой стороны синего цвета добавим Самое-самое. Тонкую щепоточку вытаскиваем. И вот я хочу левый угол тоже чуть-чуть затемнить при помощи черного цвета. Тем более, как я сказала, там уже у нас еще тенет корабля. будет Поэтому э, в дополнение. То есть там, где корабль под ним, сразу делаем тень И вообще левый угол чуть-чуть затемняем при помощи черного. Давайте с правой стороны тоже сделаем несколько прядок черного, а, немножечко их подкрутим. Вот так вот я отрываю прядку, чуть-чуть подкручиваю ее и прямо вот таким вот образом опускаем. подкручиваю прядку, если она слишком длинная, подрезаю. Ее. подкрутила, опустила, подкрутила, опустила, вот таким образом. Часть. центральная часть у нас практически вся будет светлая, поэтому мы будем закладывать справа и с правой и левой стороны от нее полосочками, как я уже говорила, скрученными, начнем с оранжевого цвета возьмем оранжевый цвет, пряночку выпишем, скрутим тонкую-тонкую колбасочку и вот именно такие колбасочки мы будем выкладывать а, на нашем море так вот наш эффект будет виднеться и виднеться, все сильнее и сильнее сейчас мы сами это увидите в процессе создания работы прям прокладываем такие линии прямо от центра их учем до самого края с правой стороны С левой стороны сделаем то же самое, только единственное, не нужны такие длинные прятки. У нас там практически все корабль перекроют поэтому делаем их коротенькими, и вот также скручиваем, аккуратненько опускаем. вот эти уже, в принципе, похожи становятся на море сместили ее чуть-чуть можно на тень, да, у нас вот этот, будущего корабля, можно, в принципе, прядочку так положить, аккуратненько так, оранжевый цвет, так, хорошо, достаточно оранжевого пока, к красному опять же делаем несколько красных прядок с правой стороны точно так же скручиваем колбаски аккуратненько кладем рядочку Делаем то же самое. Угол кораблика нашел. Здесь можно даже несколько широких более порядок сделать, потому что здесь. Тень. Свет возьмем, такой желтый лимонный, да? вот на салатовый белье, не яркий. И будем класть его теперь. Ряночку с левой стороны пустим. Ну, грубо говоря, закладываем все то, что у нас осталось то что места вот все это мы должны с вами заложить этим цветом где-то просто закладываем где-то скручиваем желательно все-таки скручивать, стараться потому что, как я сказала, это уже вода, вода немножечко начала накладываться. Ну и осталась сама дорожка, да, мы ее делаем белым цветом, прям вытаскиваем прядку, делим ее пополам тоненькие пряночки вытаскиваем, скручиваем очень плотно и аккуратненько кладем дорожку будем выкладывать вот так слева положим чуть-чуть от центра, да? полосочку одну полосочку справа положим от центра и вот так вот ступенечками будем аккуратненько выкладывать дорожку Ну, вот опять слева положим одну положку. Справа положим. Так вот, у вас будет сдаваться дорожка. Теперь вложим саму луну. Луна у нас будет круглая по центру картины. Создается тоже из белого цвета. Для луны мы берем достаточно широкую прядку белым цветом. Расправляем ее слегка. Вкладываем примерно по размеру нашей луны. Ну, вот Прям тогда пополам можно все и начинаем ее в ладошках сваливать вот таким образом нам нужно ее полностью свалять просто чуть-чуть привалять ну вот, когда она привалялась у нас свалялась мы ну, ее если у вас не получится ровный круг, конечно, он должен быть не квадратом, но абсолютно ровный, он у вас тоже не будет, потому что вы его не чертили, а именно рисовали ножницами. Вот, поэтому ничего страшного там нет, просто такой примерно кружочек и выкладываем его по центру, прямо вот над дорожкой, можно чуть-чуть правее, да. Вот таким образом, не совсем вверху, чуть-чуть ниже спустив, под фиолетовым цветом выкладываем и применяем и Итак, получилось у нас с вами вот такой вот план, да, вот с дорожкой, с луной. Теперь мы приступим к горам, которые у нас вдалеке были. Мы с вами оставляли черную полоску, вы, надеюсь, помните. А как мы делаем с вами гор? Для гор мы с вами возьмем черный цвет. Вытянем его по всей длине примерно. Ну, то есть вот так по картине. Да? И прям широкую черную полосочку скручиваем в колбаску. аккуратненько кладем прям не боимся кладем ее у нас уже с вами получился естественный образ гор с правой стороны я хочу, чтобы гор у нас было чуть-чуть побольше и повыше, чтобы они были поэтому я создаю здесь еще одну полосочку колбасочку да, такую. так аккуратненько естественные естественные сгибы создают то есть вот таким вот образом просто да если у вас что-то поехало вдруг значит обязательно подправляете так смотрите если вам в процессе кажется, что-то нужно где-то добавить, добавляйте. Вот мне кажется, что наша белая дорожка какая-то недостаточно белая. Я хочу ее более выделить. Делаю я это при помощи красных прядочек, скрученных в колбаске. Я их чуть-чуть больше добавляю на контрасте, чтобы они мне выделили белую дорожку. ну и последний штрих, который нам остался с вами, это парусник для парусника мы возьмем с вами черную шерсть да буквально такую широкую прядку и сваляем ее в ручку точно так же как мы делали с нашей луной то есть вот такими вот движениями мы сваливаем приваливаем да Приваляв, мы с вами врезаем лодочку. Смотрите, если какие-то просыты остались, можно прямо сверху наложить еще шерсти, еще привалять. Вот. Лодка не должна быть очень широкая какая-то, то есть все лишнее вы врезаете. Должна быть широкая, не должна быть слишком длинная. Вот. Такой прямой у вас получился. И э, по краям его То есть Делается такие углы, да? Видно вот так. и с правой стороны тоже же самое с правой стороны хочется, чтобы лоточка была чуть выше Ну смотрю себе, чтобы она у вас была на, на вашей картине смотрелась хорошо по размеру если что-то не устраивает подрезайте еще ну то есть просто так в виде лодочки ее подрезаете ничего сложного нет аккуратненько ее кладем от дорожки где-то сантиметр с левой стороны оставляем и полтора сантиметра снизу вот примерно вот здесь вот где-то ее погружаем так помните я говорила что от лодки у нас пойдет с вами тень да а как мы создаем ее просто чуть-чуть черных прядочек мы выкладываем под лодку то есть вот я взяла прядку черную да буквально чуть-чуть по естественно ширине лодки и аккуратненько выкладываю этот Вот образом то есть не нужно прямо сильно что-то там выдумывать аккуратненько просто выложили тень вот темного цвета так. для парусника я возьму синие цвета то есть темно-синий цвет добавлю немного голубого цвета Ну, возьму еще может быть какой-то красный цвет добавлю сюда да, то есть просто я беру все эти цвета перемешиваю с правой стороны ну то есть на границе красного в моем случае я добавляю тонкую прядку черного цвета совсем тонкую чтобы более выделить парусник вот. так что теперь я делаю я его точно также приваливаю да аккуратненько приглаживаю вот таким вот образом чтобы он был ровненький но свалялся а верхнюю вот часть я скручиваю вот так Квостики лишние подрезаю. Нижнюю часть этого парусника подрезаю. И аккуратненько его вот так вот вкладываю. чуть-чуть выше лодки вот видите, хвостик торчит его нужно обязательно обрезать И вот этот носик, он должен естественным образом быть скручен то есть не сильно геометрических форм каких-то лодка должна выходить за грани парусника вот. то есть как-то вот так вот. так а теперь еще сделаем вот здесь чуть-чуть пары -чуть для этого возьмем тоже темный цвет в левой части а справа более светлый ну давайте возьмем там например черный красный желтый да? То есть беру опять полоску черного полосочку красный цвета и волосочку вот такого лимонного Оп. точно таким же образом приваливаю Вкручиваю носик, подрезаю хвостик. А в данном случае парочком должен быть касаться лодки и загибаться вот в левую сторону. Поэтому Так, что мы делаем? Я его прям загибаю, стараюсь. Так, да, прям на палец себе накручиваю. Стараюсь загнуть его в эту сторону как можно сильнее то есть вот прям на пальчике накручиваю шерсть как на бегуде чтобы он, он у меня загнулся в ту сторону и вот таким вот образом вот естественно ножничками подправить что-то вот так если что-то нас не устраивает подправляем я бы вот хотела положить на левый парусник еще чуть-чуть черного побольше что у меня как-то много голубого хочется чуть-чуть загасить Я положу еще черного цвета чуть-чуть сюда вот так вот так что дальше мы делаем дальше у нашей картины мы подрезаем края везде да ну вот эти которые в процессе мы подрезали прикладываем стеклышко аккуратненько прикладываем стекло и смотрим все время нас устраивает в этой работе меня все устраивает так, что мы делаем дальше? Дальше берем нашу картину и заправляем ее в раму. Что у нас получилось? И в итоге у нас получилась вот такая вот работа, которая отлично впишется в и его этот интерьер. Итак, наш класс подошел к концу. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, из нашего урока вы вынесли много полезной и нужной вам информации. И мы обязательно встретимся с вами вновь. До новых встреч. Творческих вам успехов!